здравствуйте уважаемые подписчики гости канала я Игорь Черноусов приветствую вас на своем youtube канале это очередной ролик посвященный IP телефонии я сделаю обзор возможности личного кабинета компании Mtel Воронеж расскажу о панели управления облачной АТС так как на сайте компании в личном кабинете нет никаких инструкций тем более видео инструкций о работе с личным кабинетом я надеюсь этот ролик сэкономит много времени и нервов тем, кто не имеет практического опыта работы с облачными АТС. Конечно, в первую очередь ролик будет интересен тем, кто приобретает услуги IP-телефонии по какому-то пакету с возможностью реализации таких классных функций телефонии, как голосового приветствия, меню и так далее. Я буду рассказывать о возможностях личного кабинета на примере пакета стартап. Сейчас такого пакета компания МТЛ Воронеж не предлагает. Сейчас предлагается пакет с названием «Виртуальный мос». Пожалуйста, не волнуйтесь, то, что пакет стартап стоит вроде бы 390 рублей, а виртуальный офис стоит 490 рублей. На самом деле за пакет стартап я плачу 578 рублей. Потому что реальная цена этого пакета 490 рублей. В него входит одна обязательная услуга. То есть реально этот тариф стоит 490 рублей плюс НДС. Тариф виртуальный офис получается всего лишь на 9 рублей дороже. Но тоже я уверен, что эти цены, как и в тариф стартап, указаны без НДС. Итак, как же реализовать в личном кабинете компании МТЛ? все возможности, за которые вы заплатили, приобретая какой-то пакет услуг. Друзья, пожалуйста, поймите сразу, что большинство из заявленных услуг ну, например, самое интересное как голосовое приветствие, голосовое меню, переадресация интеллектуальная, то есть безусловная переадресация. То есть когда звонки с какого-то сип-аккаунта будут постоянно переводиться на ваш мобильный телефон или мобильный телефон ваших сотрудников, на городской телефон, а либо условная переадресация, когда звонки на мобильные телефоны ваших сотрудников будут переводиться в какое-то нужное вам время, например, в выходные дни. Вот все эти наиболее интересные возможности вы не можете самостоятельно реализовать через панель управления АТС, то есть в своем личном кабинете. Как же все это реализуется на практике? Сделаете вы это не через личный кабинет, а написав заявку в службу техподдержки. Вы пишете документ, заверяйте его печатью, потому что вот такие пакеты чаще всего покупают именно организации, это предложение для бизнеса, и отправляете свою заявочку на адрес техподдержки компании МТЛ Воронеж. Контакты вы можете взять на сайте в разделе контакты. Я вот вам их покажу. И дам еще два контакта. Один контакт менеджера, который собирает именно обрабатывать эти заявки и потом их пересылает. И еще один телефон, на который бывает дозвониться значительно проще, чем на телефон, который заявлен на сайте компании МТЛ. Если вы решили делать голосовое приветствие, ну, вот чем я сейчас занимаюсь, я конечно бы вам не рекомендовал делать это через доп.услуги компании МТЛ, то есть это стоит 2 900, я считаю, что это достаточно большие деньги, все можно реализовать значительно проще. В интернете достаточно много сайтов, которые предлагают услуги, записи, голоса диктора. Вот этим сайтом Звукоград пользуюсь я, я через него заказывал услугу. То этой замечательной женщины всего лишь за 500 рублей мы заказывали услугу голосового приветствия. За 500 рублей вам проговорят до 70 слов. Согласитесь, это ну, не 2 900, как предлагает вам компания МТЛ. То есть вы реально сэкономите э, деньги. Значит, услуги виртуальный факс. Возможность звонков с компьютера, планшета или мобильного телефона, конференции. Все это реализовано не через личный кабинет. Это реализуется через либо ваше оборудование, ваши IP-телефоны, либо через софт, который вы устанавливаете. Компания MTEL Воронеж предлагает устанавливать софтфон. Я его называю по-русски жопер. Зопер – правильное название. И через этот софт вы можете принимать факты, проводить конференции и так далее если вы хотите все это реализовать самостоятельно у меня на канале будет подробная видеоинструкция, как я устанавливал и настраивал софтфон фон в личном кабинете есть вообще-то возможность работы с переадресацией, но это переадресация между ваших внутренних учетных записей SIP аккаунтов, то есть между вашими внутренними линиями, которые вы получаете, опять же, приобретая какой-то пакет услуг. То есть по тариф стартап мы получаем 5 внутренних линий, то есть 5 внутренних СИП-аккаунтов. Да, эти SIP-аккаунты вы можете создать через соответствующий раздел Учетные записи SIP. Вы можете в СИП-аккаунте настроить его реакцию на входящий звонок что будет делать аккаунт либо отбивать звонок либо принимать либо переадресовывать вот если вы хотите все это делать самостоятельно у меня на канале уже есть достаточно подробное видео как я настраивал свои sip аккаунты как я вот делал вот эту сетку переадресацию между нашими тремя офисами но лично мой опыт говорит о следующем лучше все это сразу же заказать в одной заявке потому что создаваемые вами сип аккаунты не будут активны то есть вы не сможете их активировать самостоятельно в любом случае вам придется обращаться в техподдержку поэтому лучше сразу же написать одну такую полную большую заявку конечно вот в каждом личном кабинете должна быть возможность работы с деньгами то есть в личном кабинете компании мтл вы можете со стопроцентной уверенностью посмотреть, сколько у вас денег на балансе. Но вы не можете узнать, как расходовались ваши средства. То есть, да, есть раздел, который называется «Баланс и оплата услуг». Но в этом разделе вы ну, не увидите, как, например, вот списалась ваша тысяча рублей, а в моем случае 1162 рубля. То есть, куда деньги ушли. То есть, когда с вас... Производили регулярные списания, то есть когда бралась абонентская плата. А абонентская плата берется в конце месяца за следующий месяц. Если вы подключались в середине месяца, то абонентская плата сразу за вас, с вас списывается с вашего аванса за текущий месяц, за его часть и в конце месяца опять же списывается за следующий месяц вот увидеть всю эту картину в одном месте как расходуются деньги в личном кабинете к сожалению нельзя опять же к сожалению нельзя даже пополнить баланс хотя это и заявлено вот, обратите внимание а также быстро и просто пополнить ваш баланс то есть вот через этот личный кабинет вообще то вы должны иметь возможность пополнять свой баланс но пожалуйста не тратьте время такой возможности нет с деньгами еще один пункт в личном кабинете связан это детализация разговоров потому что кроме обязательной абонентской платы вы будете платить за все исходящие звонки и вот посмотреть кому звонили сколько с вас за это брали денег вы можете в разделе детализация разговора здесь вы можете выбрать период для запроса детализации но к сожалению нет возможности получить полную детализацию по всем вашим сип аккаунтам за один раз чтобы увидеть например сколько с вас списалось денег за исходящие разговоры детализация приходится заказывать по каждому из используемых вами сип аккаунтов и она выгружается в виде вот такой таблицы опять же к сожалению нигде не суммируется столбец цена то есть вы не увидите даже вот пролистав до последней страницы сколько же например назвонил вот этот вот аккаунт да конечно можно выгрузить как предлагает техподдержка в excel но если вы произведете выгрузку то вы должны уметь работать с Excel. потому что вот этот столбец с ценой он выгружается в формате текст и вы не сможете произвести суммирование, то есть Excel вам выдаст, естественно, ошибку. Вам необходимо будет преобразовать столбец «Цена» из текстового формата в числовой. Избавиться от буковки "R" и заменить точку на запятую. Но ну, если вы умеете работать с Excel, сделайте это очень быстро и просто. Я это делаю через операцию «Замена». «Заменить» указываю, что менять и на что. Выбираю заменить, указываю, что меняю R, заменяю на пустоту, все, я избавился от буковки R в столбце. Точно так же я и поступаю с точкой, я меняю точку на запятую. И вот только после этой операции столбец становится текстовым и вы можете произвести суммирование, увидеть сколько этот аккаунт у вас наговорил. Тоже не совсем удобно, но во всяком случае реализовано. То есть, возможно, можно заказать детализацию и у службы техподдержки, но я это не делал. Потому что в службе техподдержки работает один человек. Вы должны это прекрасно понимать. И, естественно, быстро это вам все не сделают. О назначении пунктов в личном кабинете, контактная информация, оформление нового договора я рассказывать не буду. Это все понятно. Значит, о назначении пункта внешние номера я, к сожалению, ничего вам... Сказать не могу, потому что сам не совсем с ним разобрался. А еще и по этому поводу звонить техподдержку, ну, мне было ну, не совсем удобно. Потому что когда я подключил IP-телефонию, я не имел никакого практического опыта в работе с, с IP-телефонами. И у меня очень много времени ушло на общение с техподдержкой, на поиск какой-то информации. Вот все, с чем я разобрался, я выкладываю у себя на канале. По поводу личного кабинета компании Intel, я могу высказать свое мнение. Я считаю, что, конечно, он ну, абсолютно не функционален. Я думаю, что им практически никто не пользуется, потому что люди, которые покупают IP-телефонию, у компании Intel только для личного пользования, ну, например, только просто для звонков. То заходить в личный кабинет, что-то там настраивать, им абсолютно не надо. А те, кто хочет именно реализовать вот все возможности, за которые они заплатили, то здесь люди поступают совсем по-другому. Они настраивают свою личную облачную АТС. Например, вот такую. На этом обзор возможностей панели управления АТС от компании МТЛ я заканчиваю. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите их в комментарии, либо можете звонить мне в скайп. Все мои координаты находятся в описании ролика. У меня на канале однозначно будут еще несколько видеороликов, посвященных АТС, IP-телефонии, которую я подключил через компанию МТЛ Воронеж. Большое всем спасибо. Всем желаю счастья.